Всем привет, друзья! Сегодня будет короткий эфир, но я думаю, вам будет очень даже полезно, и вы получите кучу инсайтов. Для тех, кто много учится и не получает результата, кто привык много инвестировать в свои знания в обучение и не получает результата. Если вы любите учиться, если вы понимаете, что инвестирование в свою голову, в, свою, в свои мозги – это самое главное, поставьте, пожалуйста, здесь плюсы в этом чате. Кто будет слушать записи, тоже включайтесь. Потому что тот те люди, которые отвечают на вопросы, заданные спикером, тренером, психологом, психотерапевтом, я сейчас именно таким являюсь. Для тех, кто отвечает на вопросы, для вас сразу идет очень сильная работа мозга. Что сегодня происходит на рынке? Очень много информации. Люди, привыкшие к тому, что нужно учиться, поглощать знания, они скупают курсы за курсами. Спасибо вам огромное за, Леночка, за ваши, за ваши сердечки. Те люди, которые скупают много знаний, они уже изначально умнички, и молодцы и прям, прям, респект вам. Но вы замечали, что чем больше вы покупаете, вкладываете в себя новых знаний, тем больше происходит разочарование, когда у вас нет конкретных результатов. Замечали такое? Так вот, отвечу вам как человек с опытом, который уже на этом рынке, рынке инфообразования уже более 10 лет. Скажу вам так, что мир переполнен знаниями и нету навыков, нету на рынке очень мало тех необходимых знаний, которые ведут на результат. Что это значит? Вот сейчас я работаю с коучевыми психологами, и люди, которые зашли в дорогие программы, получили систему. Что такое в моем случае система? Кто я? Конкретно кто я? Значит, здесь не инструменты вы описываете на своей страничке, пишите, кто вы как специалист и кому вы помогаете. Так, кто я, кому я и что я даю. Следовательно, создав такую систему, уже есть какое-то четкое-четкое понимание, куда ты идешь, и ты не распыляешься. Но сталкиваемся с тем, что люди перестают делать. Только 50%, 50-60%, сейчас вот смотрю, кто достигает результата в моей программе. Только 50-60% на сегодняшний день, вот за 2-3 месяца, люди, которые вышли на доходы там 4-5 раз, 3-4 раза. И я начинаю делать выводы и понимаю, что затык, именно затык, там, где происходит, где нужно действовать. Психологи, коучи, астрологи, нумерологи и другие специалисты, которые помогают людям, они дают знания, они дают очень много информации. И поэтому сами поглощают информацию. Когда касается действий, начинается снова ступор. Так вот, на сегодняшний день, для того, чтобы люди получали результаты, задача – получить навыки в тренинге. Когда вы получаете навыки, вы на всю жизнь, на всю свою жизнь получите тот, вот ту, ту, тот огромный ресурс, который вам всегда будет давать результаты, вы будете выше, выше подниматься. Ведь смотрите, знать не значит делать. Слышите такое выражение, правда? Именно поэтому, когда вы много знаете, но не делаете, здесь кроется первое. Внутренние ограничения, страхи, блоки, и эта тема называется распаковка. Допустим, на моё, моей программе мы убираем боли, блоки, мы поднимаем самоценность, а дальше нужно приучать себя продавать. причем продавать не впаривать, а продавать то, что дает людям пользу. Люди загораются и приходят к вам, и дальше у вас должны быть, так же, как и у меня, сейчас тоже над этим работаю, должны быть, должна быть такая методология, по которой люди однозначно придут, придут и сделают. Мир сегодня переполнен информацией. Люди приходят на консультацию, чтобы узнать, а что у них будет там впереди. Вот астрологи, да, они там увлекают людей, люди приходят на эти всякие расклады, люди в это верят, и как бы встраивается какая-то новая, Новая какая-то информация в голове, какое-то убеждение. И происходят ситуации, когда, ну, например, там, астролог или нумеролог там, показали, там, что вам нужно делать, что у вас там предстоит, там мужчина, деньги, семья и так далее. И это в виде веры отложилось в голове. И когда, например, приходит мужчина, вы не знаете, что с ним делать. Как с ним разговаривать, о чем с ним говорить? Вы не понимаете в, в его потребностях, вы не знаете его психологию. А это новые знания, например, какой типаж мужчины, как определить там, ну если это женщина, да, как определить, например, какого он, какой тип какой психотип, как, к чему он стремится, как, как с ним говорить. И вот тут самая большая проблема. Когда вы очень много знаете, но не научились говорить, общаться, например, например, тема отношений, то сколько вы не ходили, не делали этих практик всевозможных, да, там регресс, там сегодня очень модная, регрессология, там что там еще. Тета-хилинг, там, и там много-много всякого-всякого сегодня. Это работает для того, чтобы бессознательно добавить процесс, который вы при действиях примените и получите результат. Именно действия, смотрите внимательно, когда вы начинаете действовать, вы осознаете, что у вас получилось, а чего не получилось. Осознанность и приходит через действия. А у нас с нами на рынке знаний – Просто завались информационных, и люди, заметьте, идут в эти курсы, в эти так называемые материалы, чтобы получить, ну, вот, вот в эти курсы разные, тренинги, там, где много знаний. И запомните, если там, в этих курсах нет зна нет информации, нет знаний, которые вам нужно будет делать, уходите и даже не приходите на такие Такие курсы. Поэтому к чему я веду? Страхи, блоки, низкая самоценность – это распаковка. И сегодня эта тема тоже, и вы знаете, очень модная и известная. Кто об этом слышал, поставьте плюсик. Спасибо большое за ваши сердечки. Я занимаюсь этой распаковкой уже вот в онлайне только 10 лет и более. Что значит распаковаться? Это значит найти ваши сильные стороны, ваши смыслы, вашу уверенность прокачать, да, увидеть эту вот... Причину, почему вы подаете дешево, если вы эксперт, почему вы боитесь там, делать то или другое, ну, убрали мы родительские какие-то программы, ну, какую-то психотравму убрали. А дальше что? А дальше нужны действия, а дальше нужны навыки. И вот в этой теме навыков все и упирается. Потому что то, что вы делали до сих пор, до сегодня, вас привело сегодня на тот уровень денег, отношений. Согласны со мной? И вот планеты вам будут помогать. И натальная карты вам, вам подскажет. Только если вы уперлись и не делаете, то никакие планеты, никакие натальные карты вам не будут помогать. Кто с этим согласен, поставьте плюсик в чат. Поэтому причин для того, чтобы не получить... Тот результат, который вы хотите, много их несколько. Первое, вы не знаете, куда вы идете, то есть у вас нет конкретной цели. Это главная, как бы основная фишечка, потому что люблю ну, это слово фишечка, но пусть это будет сегодня так. Если у вас нет цели, вы выполняете цели других. Понимаете? Дальше вам страшно делать что-либо, например, продавать, выступать в эфир, выходить в эфиры делать э, какие-то новые, новые действия. Например, вы вступили в купили тренинг, а вы не работаете, потому что вас блокирует блокирует какая-то штука, которую ну, вы не, не понимаете. Поэтому здесь нужна психотерапия распаковка. Распаковали, вытащили, убрали. там, Почему говорить тяжело женщина или мужчина, почему э, страшно вообще проявить продавать выступать потому что там сидит какая-то боль связана с папой с мамой где сказали там молчи не высовывайся ну и много чего -то, то что мы разбираем вот мы распаковались дальше а что делать а дальше нужно регулярные действия чтобы получить навыки и эти навыки мы тренируем именно поэтому я Знаю, что такое тренер личностного развития, то есть я. Я тренирую навыки, я показываю ваши цели, куда поставить. И если мы говорим сейчас для психологов, коучей, как же получать достойные деньги от, там, от 300 тысяч рублей и выше, получая, давая людям знания и ту, ту ценность, которую вы умеете, то здесь ä, запомните такую штуку. Вот вы научились, только научились чему-то, у вас куча знаний, и вы их снова отдаете людям. Вы людей обманываете. Понимаете? Вы людей обманываете. Вот почему я переживаю, когда мои клиенты не получают результаты. Я думаю о том, а что же нужно сделать, какой, какой элемент в курс, программу. Вот сейчас в звездный коучинг, у меня люди обучаются, да? Какую что нужно добавить, чтобы люди делали. Есть люди, которые никогда не сделают. Они просто заплатили деньги и будут сидеть. Потому что там, работай, не работай, с блоками какими-то там распаковывай, не распаковывай, такие люди все равно там останутся. Это их выбор. Они пришли больше, им нравится процесс, может быть, просто находиться в поле моем там, или в поле команды специалистов, профессионалов они будут все равно сидеть. И у вас также будут люди, которые ну, не будут ничего делать. Они придут, может быть, к результату, может быть, не с вами, может быть, с другим тренером, другим спикером, другим мастером, может быть, через год, через два. У каждого свой рост. Моя задача, чтобы люди получали результат. И когда я сейчас делаю выводы, почему только 50-60% людей за 2-3 месяца удвоили, утроили, упетерили свои свои доходы, я реально понимаю, что дело в навыках. Вот привыкла, там, допустим, нумеролог или астролог только давать, только давать знания, какие-то прогнозы по астрологии. Раскачала красиво свой Инстаграм, свой он смотрится, и люди сидят там, вот они ждут, что им там дадут какой-то... Какой-то новый прогноз. Ну, друзья мои, звезды звездами. Ну, блин, опускайтесь на землю и что-то делайте. Делайте что-то по-другому. А чтобы сделать по-другому, у вас должна быть программа. Программа, которая приведет человека к результату. Именно за ту программу, за те навыки, за ту поддержку, которую вы дадите человеку. Люди платят. Потому что просто за... Просто быть в наркотической зависимости, в кавычках, от информации, которую мы постоянно поглощаем, э, ну, люди рано или поздно перестанут быть. Они плюнут на это и не будут, они пойдут другому человеку. Именно поэтому, э, друзья мои дорогие, кто из вас, коучи, психологи, тренеры, врачи, э, специалисты, которые помогают другим людям, помните, что если вы просто даете знания людям, то это обман. Знаний мало. Знания должны быть. Ну, вот, как у меня в программе? Смотрите, допустим, на вашей страничке нет четкого позиционирования. Вы там пишете там, какие-то слова, куриный язык, там птичий язык, вернее, я так называю его. Слышала в Андрея Парабеллума на его тренингах. Так называемый птичий язык. То есть мы пишем словами, которые понятны только, только узкому, узкой части людей. Холюм на Кто этого поймет? Только медик. Позвоночный стол, это латынь, да? Вы пишете там какие-то умные фразы, дизайн личности у вас на, на, на вашей, допустим, страничке. Или вы там регрессолог, Ну, блин, это же ни о чем. Люди хотят видеть, чем они, вы можете им помочь. Поэтому должен быть специалист, и чем, кому, и, и чем он поможет. Ну, как пример на моей страничке. И то, и то я постоянно... Что-то там меняю, улучшаю там позиционирование. То есть люди должны понимать, кто вы. Значит, после того, как вы написали «Кто я?», в вашей голове уже прописано, что вы вот, вот этот специалист. Дальше, для кого вы? И вот тут начинается м, узкая специализация. Вы не можете помогать от 18 до 65 мужчинам и женщинам. У многих заблуждений, я сама это прошла, знаю. Вам нужно выбрать ту часть людей, которую вы реально можете помогать. Как это выбрать, как до этого добраться, это мы разбираем в, своей, в моей программе Звездные коучинг. Когда вы это все, вот выбрали, кому вы помогаете, вы прекрасно, вы прекрасно понимаете, что теперь вам нужно создать программу. Когда вы садите, дадите программу, а программу вы создадите на основании болей, отписанных вашим, вашим, вашего клиента. И вам будет проще и понятнее создать программу и понимать, чем вы можете помочь. Если, например, вы астролог и помогаете ну, там, в денежной теме или там, в отношениях, в предназначении, вам очень хорошо выбрать ту тему, которая для вас самой или самого находится в стадии, там, ну, как бы, тоже не очень она хорошо простроена у вас, вы еще находитесь зародышей. То есть ваша задача как психолога, специалиста, астролога, нумеролога выбрать какую-то отдельную, <клыш> слышите меня, какую-то отдельную тему, отдельную часть людей и им помогать. И вот это вот распыление «я всем помогу, я спасу мир» это бред сивой кобылы, я это тоже прошла. Но мне было проще, так как я тренер личностного развития, то для себя я определила, я, определ... я все сферы жизни согласна колесу жизненного баланса. Кто знает, что такое колесо жизненного баланса? Поставьте КСЖ, плюсик поставьте. Кто... Спасибо большое, что вы отвечаете, что вы активны, я вам очень за это благодарна, потому что как вы, так и к вам, вы же знаете, да, ну это все просто. Так вот, когда я для себя определила, какие темы мне нужно проработать, вот ту тему здоровья, отношения, денег, я и прорабатывала. Поучусь у кого-то, получу то, чего мне не хватает, применю на себе, а потом это делаю в программах и в курсах. То есть для меня сейчас важно и понятно, и, и очевидно, что специалисты, которые распыляются большим количеством знаний, они сами толком ничего не знают. У них у самих могут быть с деньгами у них в своих, может быть, в отношениях тоже непонятно что. У них у самих здоровье здоровье, может быть, тоже непонятно что. И поэтому, если тетя или дядя, э, я утрирую, потому что вижу, как пишут иногда в комментариях, сами больные, э, с лишним весом, э, говорят с большим трудом, а они рассказывают про здоровье, ну, блин, это же, вы же понимаете, это, ну, это не, не годится, это, это неправдиво. Не Поэтому, когда вы сами из себя что-то представляете, когда вы как личность, как человек, который, например, даете тему отношений, ну вот, например, тоже помогу вам увидеть, может быть, себя. Когда я разобралась с темой отношений, для меня тоже было важно, я увидела, что смысл и самая главная задача, самый главный корень – это когда у тебя нет есть ценности «я». И поэтому к тебе приходят абьюзеры, альфонсы, люди, которых ты лечишь, которых ты тянешь на себе. Ну, то есть это жертва, это человек, у которого что-то не проработано с родительскими программами. Я должна, я была старшая в семье, да? у кого, кто меня понимает о чем я, поставьте, пожалуйста, единичку в чат. Спасибо вам большое за вашу активность, вы прям, прям супер молодцы, я вам за это благодарна. Я отдаю с любовью, а дальше принимайте это, как вы считаете нужно. Так вот, когда психолог или там другой специалист какую-то тему э, продвигаете в мир, вы просто обязаны, просто обязаны эту тему сами прокачать. Поэтому тему отношений, когда я поняла, что смысл — это нет четкого «я», четкого стержня «я», нет выстроенного отношения любви и уважения к себе, значит, вы привлекаете в свою жизнь, тех людей, которые будут вас чмырить, унижать, использовать, потому что в вашем «я» это не простроено. Соответственно, когда я начала делать тренинги по отношениям, у меня тогда не было стоких отношений с моим мужчиной. Я с, со, со своим мужем развелась, а отношения я долго не выстраивала. И у меня, помню, как-то спросили, а вы сами замужем? Я говорю, стоп, я никого замуж, блин, не отдаю. Я учу женщину быть самой собой, понимаете, когда вы самой с самой собой вам хорошо, запомните такую штуку, кто с отношениями работает, когда вам хорошо с собой, когда вы знаете, чего вы хотите, кого вы хотите, когда вы самодостаточны, когда вам хорошо одно, еще раз повторяю, только тогда вы можете идти в отношения с другим человеком и можете дать ему тоже хорошо, поделиться этим хорошо и найти человека соответственно в вашим ценностям, в вашему я и в вашей карте мира, в вашем представлении. Понимаете? Именно поэтому, когда психолог, астролог, там, там другой какой-то специалист, вы людей пытаетесь лечить, разберитесь сначала с собой. И вот здесь как раз начинается самая интересная тема. Допустим, на астрологов сегодня, на нумерологов, и люди идут как на мед, думают, что там вот им все откроется. Да, вы им показываете планеты, как это соответствует с мирозданием и так далее. А делать-то кто будет? Кто будет приходить к результату? И если у вас у самих проблемы с деньгами, если у вас у самих проблемы в отношениях, то есть вы зависимы, вас подавляют, или вы страдаете в одиночестве, или у вас есть муж, который не дает вам расти и делать там вот себя самореализоваться само, э, в интернете, значит, у вас с отношениями что-то не то. Дальше. Когда вы понимаете, что вы как эго, как вот это эго в материальном теле никчемное, никчемное, никакущее, понимаете, то о каких там мирозданиях вы можете говорить? Бог дает нам возможности, чтобы вот это эго в материальном теле проходило определенные пути через навыки, становилось осознанным это эго. И тогда душа, понимаете, тогда душа становится зрелой. И тогда вы понимаете, зачем вы это делаете, почему у вас для вас это важно. Поэтому если личность тренера, мастера слабенькая, вы что-то там гундосите непонятно про что. Сами того не понимаете. Вы рассказываете про книжки, про свой опыт. Вы же смотрите, мы с вами транслируем свой личный опыт. Мы же считываемся по мета-сообщению, кто мы на самом деле. Поэтому, если вы сами для себя являетесь непроработанной личностью, да, ваше эго слабенькое, ваши ценности, ну... На уровне ну, ценности, например. Например, у вас... например, вы считаете, что мужчины, которые приходят для женщин сейчас, мужчины, которые обманывают вас, они плохие, потому что вас обманывают. На самом деле вы безответственная личность, безответственная женщина на уровне детско-подростковых отношений, детско-подросткового уровня, которая считает, что за нее все решат. Не вас обманули, а вы были готовы только на этот обман, чтобы получить урок. Я это тоже знаю по себе. Вы что думаете, я там прям идеальная? Я тоже получала эти обманы, разочарования. Вот он такой. Это я этого человека привлекла в свою жизнь, будто мужчина, будто клиент, будто партнер, будто человек на улице. Я его привлекла для того, чтобы сказать себе, о. А зачем мне этот был опыт? А чему я научилась? А какой я извлекла урок? Люди же в большинстве своем, психологи, коучи, они такие же, как и все остальные клиенты, и они валят свою точку зрения, они втюхивают людям вот тот свой опыт, который э, у них есть. Поэтому первое, вам нужно было вам самому нужно быть личностью, вам самому нужно уметь задавать правильные вопросы, чтобы да, люди сами захотели учиться и получать результаты, навыки. Вам нужно, во-первых, искать таких людей, которые захотят покупать у вас дорогие программы. Потому что если покупают дешево, если с вами торгуются и вызывают у вас жалость, значит, вы свою жалость себе не проработали. Понимаете? Если я жалела раньше... И сейчас еще иногда жалею, ну уже так, чуть-чуть более жестко. И я говорю, слушай, я была там, где ты. Я была там, где ты сейчас, в болезнях, безденежье. Я была там, где мне было больно от э, того, что мама там меня как-то там гнобила, папа меня там не, не признавал, не любил. На самом деле я сама выбрала прийти к этим родителям. Да, и я сама выбрала, ну, если верите в это, такое дело, не верите, в любом случае, как бы там ни было, не важно, что с вами было, важно, что с вами, что вы с этим сделали, какие вы уроки извлекли и какие новые навыки вы сделали, чтобы выйти на этот другой уровень. Потому что, когда вы получаете только знания, вы также людям эти знания отдаете, вы прямо там запарились в этих знаниях, в этих... Э, в этой нумерологии, астрологии, карта Таро, там что там сегодня еще, куча всего много. Это все уход от реальности, мои дорогие. Уход от ответственности. Поэтому осознанный человек только тогда получает другие результаты, когда нарабатывает новый навык. И если у вас масса отговорок, чтобы не делать то, что вы знаете, значит у вас ответственность ноль понимаете почему я говорю сейчас об этом потому что мы с вами все дети ну мы все дети я тоже часто включаю ловлюсь на мысли а ты сейчас кто взрослый или ребенок? мы с вами включаем позицию ребенка и наши студенты наши учащиеся тоже включают позицию ребенка. Ну, например пошла допустим дается рассрочка человеку. Ты даешь человеку рассрочку, он учится, и приходит время платить, а человек-то, например, пишет, а у меня там нет денег, а у меня там я заболела. Или там ну, какие-то другие отмазки пришли. Это позиция ребенка. Поэтому, э если вы понимаете, что человека нужно поддержать как ребенка, а потом сказать ему, как взрослому, ну, да, я тебя понимаю, но ты же ответственный человек, взрослый, поэтому твоя задача собрать себя вот, вот, вот так вот в, в, в такую в кучку, да, и просто-напросто что-то делать. А что делать? А что у тебя не хватает? И так, зову тогда на консультацию, и прорабатывая есть такое понятие красная кнопка. Зову на консультацию и смотрю, что у человека болит. Но в любом случае, делание. Это осознанность, понимаете? Через делание прокачивается осознанность. Поэтому, когда вы делаете, допустим, вы встретились с мужчиной, который из другой страны. Где-то вы услышали, что выйти замуж за границу – это круто. И вот это в голове засело. Это же установка. И вам встречается мужчина. И с другой стороны. Вы пообщались с ним, вам интересно, он делает комплименты, там все там, ну, все супер-супер. Потом вы понимаете, что это не то. И, как пишет мне недавно моя клиентка, я посмотрела, что он как ребенок, он там... Лучше я, лучше я буду с русскими, потому что с русскими можно, их больше можно понять. Все, и опять назад откат. Вместо того, чтобы сказать, ага, это ментальность другая, я, мне это интересно. Я знаю, что среди итальянцев, испанцев, американцев, там, ну неважно, какой, с какими вы общаетесь с мужчинами, есть разные, есть очень хорошие семенины, есть очень заботливые и внимательные. А если вы скажете, французы там жадные. Вот я когда была в ООН, я помню, у меня сложилось впечатление, что э, французы все жадные. Ну, была у меня, был у меня такой опыт, который по, которому, по одному человеку я... Я так себе вывела, вывела такой, такой, такой вывод сделала себе. Потом, когда меня... Сейчас долго не буду на этом, но все равно скажу. Когда я попала под обстрел и пешком ходить не надо, нельзя было, потому что, ну, есть так, объявляют зону, когда нельзя передвигаться. А мне нужно было попасть в свой батальон то меня французский БТР отвез зам командира части французской части, которая там стояла, в свой, ну, в свой батальон. И я тогда поняла, что, оказывается, французы очень великодушные, дружелюбные и благородные. То есть, понимаете, то есть мы по поступкам определяем людей. Ну и дальше, когда я уже работаю вот с женщинами, которые там выходят замуж, там встречаются то я вижу, как э, и американцы очень интересные люди, заботливые, внимательные, и англичане, и немцы, и французы очень щедрые. Э, но это нужно изучать. Изучать это, – это опыт наш жизненный. Поэтому, когда вы не получилось, ну ладно, вернусь к, этому, к этим вот нашим русским, а потом от этого русского опять попадете на какого-то абьюзера, скажете, да ну все они козлы, правильно? Поэтому действия, новые действия – понимание, что происходит и осознание, а что я сделала не так, какого плана и какого, какого психотипа, например, этот мужчина, этот человек, и я делаю э, выводы для того, чтобы э, сделать по-другому. Я говорю, спасибо себе, спасибо тебе, что ты такая молодец, умничка, что ты попробовала, а теперь иди дальше, потому что дальше будет много интересного. И вот какие у тебя в голове убеждения, так, так у тебя и будет. Именно поэтому сегодня на рынке информации завались. И э, рынок будет расти, и информации будет все больше, но будут платить дорого тем психологам, тем специалистам, которые конкретно берут людей, и ведут их через действия на новый результат. Когда вы делаете новые действия, подкрепляете их позитивными поддержками, установками, когда у вас есть наставник, тогда вы, конечно же, выйдете на другие результаты. Именно поэтому трехдневный интенсив «Вся правда о звездном коучинге», очередной запуск я буду делать, уже начала, будет с 9 по 11 января. В шапке профиля есть ссылка. Попадите, пожалуйста, в... этот интенсив, будет много открытых, правил грамотных, буду показывать, как, как нужно действовать, потому что это мастер-класс, я буду, три мастер-класса, я буду не только показывать, там, не знаю, историю моих учеников, себя, какая я крутая, я буду давать вам прямую передачу практических навыков, которые привели меня на мой уровень сегодня. Мой уровень сегодня позволяет мне путешествовать 4-5 раз в год, жить в той стране, где я хочу. Мой уровень помогает вести своих клиентов до результата. Я сказала 50-60% доходимых результатов результата. Это мало, я хочу поднять его выше. И сейчас буду давать в новой программе, в следующей, ну не новой, а обновленной программе, буду добавлять методологию создания курса, правильно, чтобы люди доходили до результата. Дальше э, с помощью правильных вопросов, грамотных открытых вопросов на мастер-классе покажу вам, как задавать вопросы, э, как действовать, получить сразу за пару недель выйти на результат 100, 200, 300 тысяч, если вы, конечно, придете на этот интенсив. Э, покажу вам четкий алгоритм действий. Вы просто будьте на этом мастер, на этих трех мастер-классах. Поэтому, когда у вас есть понимание, кто вы, для кого вы, умеете продавать, вы знаете, как продавать, я тоже это покажу в третьем дне, покажу, как ставить цели, как так ставить цели, чтобы не сбиться с пути, чтобы вы откат не сделали. И в дам отдельно никогда еще не давала, как создать, как создать, курс такой чтобы люди получали результаты как создать курс чтобы люди получали результаты сама внедряю сейчас свой свою программу и вам поэтому все из вас психологи коучи, спасибо большое вам за то что вы меня слушали подвожу итоги что сегодня было навыки это главное чего не хватает сегодня на рынке много информации получают люди знания и другим передают и другие люди покупают и обманывают себя. Астрология, психология, э маг-карты, нейрографика, все это работает, это все отдельные инструменты. Только вы не понимаете многие, я тоже этого раньше не понимала, но слава богу, я уже... Спасибо большое за ваши сердечки. Поэтому сегодня было на... Э -мастер, на сегодняшнем эфире, было самое главное, это навыки. Когда люди много знают, но они не делают. Эти знания ⁇ ментальный мусор. И для того, чтобы у вас была четкая система, для этого нужно создать ее систему, кто вы, что вы, почему вы, для кого вы, что вы даете, и навыки продавать. И когда вы получаете навыки, навыки, навыки и навыки, вы выходите на совсем другой уровень. Потому что от того, что вы делали до этого, вы, получ... вы сегодня имеете то, что у вас есть сегодня. Кто меня понимает? Плюсик поставьте, пожалуйста. То, что сегодня у вас есть, это результат ваших действий. Понимаете? Осознанных, неосознанных. Именно поэтому навыки меняют качество жизни. Навыки. Спасибо, что вы не стесняетесь и пишете обратную связь мне в эфире. Поэтому навыки сегодня дают, дают то, что у вас есть. Кто вы? Зачем вы? Ради чего вы? Ваши желания, ваши цели, ваши ли они? Получаете ли вы от жизни кайф, радость, и удовольствие? Или вы застряли сидите и ждете, покупаете новые знания и опять сидите? Или же нужны все-таки вам навыки, чтобы получить другое я и другое, другие результаты? Все, друзья, на сегодня я... Рада была с вами пообщаться. Мы говорили про смысл э, тренингов, которые много дают знаний, а знания не дают навыков. Поэтому знания без навыков — это ментальный мусор. Умно-бедные э, психологи, умно-бедные специалисты, умно-бедные разного рода другие направления, люди, которые много трендят, много говорят, умничают, но на самом деле... Живут э, в страхе, живут э, там, где они живут, живут с теми, кого, кто их не радует, кто их угнетает. Поэтому об этом сегодняшний был наш эфир. 9-11 января, трехдневный интенсив, все правда, в южном коучнике, где вы получите инструменты, как создать свой продукт, как продавать как сузится, почему важно сузиться. И в детали вы посмотрите в шапке профиля. Пока-пока. До встречи.